Пойду водички, бабью. Че? Ч за звуки? Так. Это ч? Тварь кричащая. мо, честно. Ты Что ты делаешь? Че? А, ты что проснулся? Проснулся. Ну ладно, слушай, там посмотри в глазок, там какая-то тварь стоит, я не понимаю, что за их дичь. Сосед набухался, что ли, опять? Или что там, соседка? Не вижу. Не знаю. Слушай, по-моему, там кости видно у нее Из руки торчит. Так, слушай, что мне кажется, это, ну, как-то не очень хорошо. Можешь пройти проверить, что там за... Лютый. Ты? там... Лютый какой-то крик. Фух, ща, погоди, пойду. Фух, все вроде. Чё там, крики? да, еще не, при... не прекратились. Чё налёт? Я не знаю. В подъезде только запасной, что ли. Генератор работает, что то ту тускло светит. Весь подъезд там должен гореть. Странно. В домах тоже нет, -то света не да горит Нет, нигде. В домах-то есть свет, света, только людей в них не видно. Смотри, смотри, сюда. Смотри, видишь, кто-то на обочину съехал. Это же не было утром, по-моему, да. Да не знаю, не замечал. Ай, и не зато я замечал. Ладно, слушай, пойдем, Поспим, наверное. Родители, кстати, что-то давно не было. Они же должны были вернуться. Несколько часов назад. Ладно. Надеюсь на гулянку. Я думаю, надо предупредить от этой вот даме. Да, давай лучше позвоним им сейчас. Так. Так, ага. недоступны нет связи просто нет связи ну блин знаешь что-то как-то не очень круто это да сейчас смотрим на улице не души хотя да ну час ночи как никак не... все равно как кто-нибудь должен говорить ну же все-таки это ужасный крик слушай, вообще так ладно давай пойдем Выяснить, что там вообще. Только, может быть, давай нож возьмем, слушай. А то мало ли. Так, так, так, здесь ничего нету, слушай. Сейчас пойду в ванную посмотрю. Вроде в тумбочке было что-то. Так, вот. Давай. Так. О, стальной, стальной стержень. Ну, слушайте, думаю, это мне кажется подойдет. О, свет включил. Молодец. И сразу он потух. Но подожди, походу. Опа. Электрический... Слушай, смотри, не даже не там не свет потух. Так, погоди, давай. Раз, два, три. А, ее нету. Так, тихо. Закрываем дверь, а то может там тоже какая-нибудь тварь есть. Так, слушай, давай за заходим быстрее, а то... Выключи фонарик, а то. Так, уже тихонько наступает утро. Но я думаю, мы сможем продержаться. У нас в Холандосе ни еды, ни воды, ничего. Я думаю, родители принесут что-нибудь. Так, пошли еще раз попробуем звониться, может быть, нам повезет. Так, пробуем. Пять утра, пять утра, нормально. Так. Так, так, так, так, так, так. Нет связи, просто нет связи, ничего нет. Фух, блин. Ладно, может, нам просто что показалось. Что? Давай спать, все. Шесть, шесть да, утра, ё-моё. Ладно, давай, иди. Ложись, я скоро приду. че то мне кажется, это не к добру, да. Так, ну, знаете, мне кажется, вы, когда вы ходите, ну, хотите выйти в подъезд, вы трупов полуходячих не видите. че то мне не спится. о о то кто-то звонит. Так. А, что это такое? А. Телефон? Кто-то звонил, да? По-моему. Ну, Или это по будильник? По Чё-то я не, ничего не вижу. ничего не работает. Пробуй ты. Так, да, что-то не лям. Разрядился собака. Только здесь от часов свет идет. Так, ладно. света то в хате-то вообще нету. Давай пробуем включить. Да. Нет, что-то не хочешь Смотри, смотри, смотри, иди сюда. Че? Здесь, кажется, свет здесь... есть в этой комнате. По-моему, там подключен генератор, я как помню. Ну, это на комната, он мне сказал, туда строго-настрого нельзя заходить, как бы. Если что-то даже включить а случится... а. Ну ладно, тогда не будем. Там это, как бы, неудивительно. Слушай, как тебе идея сейчас пойти, в общем-то, включить, попробовать свет, посмотреть, что там произошло? Может быть, пробки просто выбило, как бы. Ну, я сейчас давай включу, попробую включить свет. Ну, я как это... бы не электрик, но попробовать можно. Да, ну давай просто сейчас пощелкаем везде выключателем. Нет, нет, нет, нет, нет. Просто нету света нигде. Ааа, блин, сейчас быстро. Зато есть в других зданиях свет, как видишь. Да? Ага. Что-то я никого не вижу. Слышь? Опять крики. Крики уже внизу где-то. Так, ладно. что они с подъезда. да. Так, в общем-то, смотри. У тебя есть камера с собой? Камера, да, есть. Так, в общем-то, смотри. Давай, пойдем. Я выдам тебе. Так, все, я ушел. Ох, ⁇ м, это надо включить фонарик уже. Ну, вроде никого. Опа, это что такое? Ключик. Так, там никого нет. Вроде как. Ох, кого-то в лифте не повезло. Так, потом... Ага, две янус открытый буду, значит. Ключ мне не понравился. Так он отсюда вообще. Да, он отсюда кажется. Так, ладно. Так, провода вот сюда, кажется. Оп. Ага. все, кажется, встали. Так. Все, тогда, я думаю, можно выходить. Кого нету? Ну-ка, что у нас здесь? Что-то такое? Ч ⁇ рт, дождь идет что Слышишь? что это хрень которая стояла да я слышал так она за мной помылась не укусила ничего нигде ты не ранен? нет я голове штучкой. так ну лучше сейчас дверь я думаю не открывать слушай можешь как-нибудь. давай берем стул все поставили размером 100, так а сейчас я суши по-моему стуки увеличиваются так слушай да, ну, не мне не нравится может родители стучатся да а, это... нет, особенно родители да Фу, дождь еще пошел суши так электричество да, да, ты да. подключил электричество да да да давай попробуем работает работает нормально фух суши ты конечно молодец дай и по холопу просто Фу, спасибо не слушай надо на, мне кажется найти ключ от этой комнаты потому что если они выбьют дверь то здесь начнется полный трэш а подожди насчет ключа вот Батя говорил что типа что его выкинул да. так, это... я вот нашел ключ попробую открыть давай пойдет не давай. пойдет да. Да. О, вошел кажется так. так, ну все, я все сделал, да? Открываю. А тут... тут не закрыто. Угу. Ля, ля, слушай, вот а, это шляпа. Ш... За... Тихо, да? слушай. А, военная базы. Стой. Погоди, поднастроим. Так. Ой, блин, наоборот сломался. Давай закроемся здесь, слушай телек. Он работает вообще. О, смотри, ты, ты смотри, слушаешь, сюда, смотри сюда, смотри сюда. Смотри сюда. Ого. Так. Компьютер, компьютер. Так, слушай, сейчас. Погоди, да я попробую с военной базой связаться. Так, может быть получится. Мне батя вроде говорил, что можно как-то связ связываться. Так. О, окей. Так. Так, меня слышно? Так, Это военная база. Смотрите, приём, сейчас мы находимся. Слышно. Так. Все, вам да, ясно? Скоро да, мы прибудем, мы Ладно. <смех> Ладно, будем ждать. Нам, нам, надо продолжаться, продержаться хотя бы часов два-три. Так, быстро пошли, тогда все забаррикадируем тут, забираем -то из подъезда. Но Фу. окна, я думаю, не, не особо какое. Бы важно потому что мы не на первом этаже живем ну это да не людей никого за эти два три дня не машина даже вот именно просто ничего сказали просто что чтобы нас ждать спасибо бате что он у меня военный так да ладно сюда. ДАВАЙ! Сможем! Что давай. Ты? Слышно? Слышишь? Слышишь, пули летят? Слышишь, слышу. Да. Лучше, Слышь. Да. Так, давай лучше здесь посидим, посидим, посидим, пока что могу. Давай-давай-давай. Поддержим. там... Лучше, руку, филе, за... За... Всем привет! С, -с, С вами я, говорю, создатель... Э ...данного видеоролика. Спасибо, что ты досмотрел его до конца. Надеюсь, тебе понравился монтаж, потому что я его делал грёбаный месяц. Мы его снимали грёбаный месяц. Надеюсь, тебе очень понравилось. Лично мне пон понравился данный сериал, как получился. Это первая моя, моя, моя большая работа. И я хочу высказать всем, вс всем просто подписчикам, всем друзьям, которые мне помогали заснять мой первый крупный проект. Спасибо Вячеславу. Который помог это заснять. Спасибо Сене, который сидел с нами в Дискорде и просто подбадривал. И также спасибо всем тем, кто смотрел бета-версии как бы, данного релиза, я так скажу даже. Надеюсь, вам понравилось. Давайте добьем на канале 800 подписчиков. И скоро у меня еще будет новый сериал. На, на полностью практически разборной Сильви s 15 Всем удачи, всем пока.